Поздравляю, вы только что купили пару новых туфель. Но готовы ли они к тому, чтобы их надеть? Есть очень плохие советы. О мой бог. Хорошо, я понимаю, он хочет сделать так, чтобы подошва имела лучшее сцепление с поверхностью, но это не единственная проблема. Новые туфли, они не покрыты никакой защитой от воды или соли. И, конечно, помним о том, что их еще надо разносить, иначе у вас будут мозоли по всей ноге. Первый совет – носите туфли по дому. Нет никакого способа понять, подойдут вам туфли или нет. Суть в том, что если вы будете ходить в туфлях по асфальту, то вы поцарапаете всю подошву, и большинство магазинов не примут возврат такой обуви. Поэтому решение – это походить в них дома по ковру и понять подходят ли вам эти туфли. Хорошо, скажем, вам подошли туфли, мои поздравления. А если они вам не подошли, скажем, они немного узкие или вам натирает пятка, ну, это можно поправить используя нагревание, об этом я расскажу через секунду. А если это реальный промах и, скажем, они слишком большие, тогда вы можете их вернуть в магазин. Профессиональный совет. Вы знали, что разные компании используют разные формы для определения размеров обуви? Поэтому 42 размер одной компании не сидит на вашей ноге так же хорошо, как 42 размер другой компании. Поэтому рекомендую найти такой бренд, чьи размеры вам подходят. Совет номер два. Используйте нагревание, чтобы избавиться от зажимов и узких мест. Когда мы берем новые туфли, то они могут быть очень упругими и их не так уж просто носить. Чтобы от этого избавиться, надо воспользоваться нагреванием. Возьмите фен и прогрейте ваши туфли пару минут. Особенно в тех самых трудных местах. Вам надо нагревать кожу, чтобы она стала более гибкой. После этого можно заметить, что туфли уже не так жмут. И если ходить в них в течение дня, то они лучше подстраиваются под форму вашей ноги. Далее создаем сцепление на кожаной подошве. Итак, вы решили оставить свои новые туфли. Теперь надо разобраться со скользкой подошвой. Зачем вообще нужна кожаная подошва? Кожаная подошва, друзья, это знак качества. И исторически она присутствует только на самых высококачественных туфлях. Проблема такой подошвы тот, кто хоть раз поскальзывался, вам скажет, что как только наступаешь на воду или лед, то они просто скользят, как санки. Просто обработайте подошву, чтобы она стала шершавой и могла цепляться. Не надо ее царапать ножом. Это вредит подошве слишком глубокими порезами. Вместо этого возьмите наждачку с зерном 80 и круговыми движениями зашкурьте подошву. Если у вас нет наждачки, тогда просто выйдите на улицу и покрутите ногой, чтобы кожа огрубела и в ней сформировались бороздки, которые бы могли дать ей сцепление. По-прежнему вам этого недостаточно и туфли слишком скользят? Ничего, вот вам решение. Пойдите в местный обувной магазинчик или поищите онлайн и купите там накладку для подошвы. Она легко приклеивается на подошву и создает дополнительное сцепление с поверхностью.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 В магазине вы увидите много разных рожков. Маленькие, пластиковые, средние, металлические или длинные рожки из рогов. Какой выбрать, значения абсолютно не имеет. Главное, это начать ими пользоваться. Следующий совет, купите запасные шнурки. Шнурки рвутся в самый неподходящий момент. За минуту до собеседования или за минуту до выхода на сцену, когда вы делаете презентацию. Поэтому, господа, будьте готовы и купите пару запасных шнурков, когда покупаете себе туфли. Так вы упростите себе жизнь в будущем. Потому что когда у вас порвется один шнурок, то вам потребуется заменить только его. И не переживать за подбор шнурков, так как вы купили их от одного из водителя. Далее в списке это кедровые распорки. Этот совет игнорируется большинством людей. И, к сожалению, это ведет к преждевременной смерти туфель. Ваши новые туфли выглядят красиво, когда новые. Но они не всегда будут такими, если вы о них не будете заботиться. Кедровые распорки – это замечательный способ заботиться о ваших туфлях, когда вы их не носите. Когда вы ходите в туфлях, то нога потеет. Они меняют форму при каждом изгибе. Распорки вставляются в туфли, и они сохраняют форму, предотвращают появление складок. Поэтому, господа, когда вы не носите туфли или каждый раз, когда вы их снимаете, лучше вставлять распорки, чтобы они сохраняли свой внешний вид и сохраняли ваши инвестиции. Далее в списке наносите кондиционер. Кондиционер – это такой лосьон, который проникает внутрь кожи, увлажняет и смягчает ее. Это отлично помогает также с решением проблем, если туфли вам натирают. Потому что при помощи кондиционера вы можете сделать кожу более гибкой. А для профилактики надо использовать кондиционер примерно один раз в сезон. Зачем? Скажем, вы живете в сухом климате, то кожа может пересушиться и потрескаться. Кондиционер защищает ее от этого? Или... Если вы живете в дождливом регионе, тогда вода проникает в кожу, а когда испаряется, то забирает с собой больше влаги, что тоже пересушивает кожу. Поэтому кондиционер защищает кожу ваших туфель. Далее используйте воск. Применение воска для полировки туфель сразу убивает двух зайцев с одного выстрела. Во-первых, это блеск, который ловит взгляд людей и приносит вам сотни комплиментов. Во-вторых, тонкий слой воска защищает ваши туфли. Если на туфлях появятся царапины, то воск попадает под раздачу первым, а также будет дополнительный слой защиты от влаги. Чтобы подобрать цвет воска под цвет туфель, подбирайте максимально приближенный. Если ничего подходящего нет, тогда берите нейтральный белый. Белый воск он также создаст защитный слой и поможет навести блеск. Далее нанесите влагоотталкивающий спрей. Да, слой воска создает защиту, но, господа, если у вас светлые туфли и вы наступили в лужу или снег, тогда вам требуется больше защиты. Вам пригодится спрей на основе силикона. Перед тем, как наносить спрей на туфли. Протестируйте его на язычке, чтобы убедиться в том, что он не затемняет кожу. После чего, легкими движениями нанесите спрей по всей поверхности кожи. Дайте просохнуть в течение нескольких часов. Затем нанесите еще один слой. Теперь у вас есть влагоотталкивающий слой на туфлях. Когда вы покупаете туфли, обычно они уже зашнурованы. Но, господа, лучше перевязать шнурки прямым способом. Такая шнуровка более элегантная и выглядит более нарядно. Смотрите это видео, где я рассказываю, как зашнуровать свои туфли.